Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, я хочу поделиться с вами майнером, где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонету USDT. Значит, Переведем на русский. Название «Колесо Золота". Вот так вот у него название если на русский перевести. И регистрация, и авторизация – по электронной почты от Fausted Pay. Значит, мгновенно начните облачный майнинг. И условия и положения. Разрешена только одна учетная запись, не допускается использовать использование более одной учетной записи. И заключается VPN прокси. Ну, и все такое. Не нарушайте правил. Давайте зайдем. Почта. Ставлю на оригинал. И вот на синюю вкладочку. Все. Зашли. И здесь идет статистика всех участников, которые здесь работают. Да? Как бы. Значит, вот здесь кликаем. Это выход. Это домашняя страничка. Здесь ничего такого нет нас интересует. майнинг значит, вот. Кликаем USDT майнинг, опускаемся ниже. Здесь находится реферальная ссылочка для приглашения, и нужно разгадать вот эту вот капчу. Вот вот она прописываем. Так, где у меня буква? Прописываю эти буковки и капчу. Ждем отсчет. Видим, да, идет. Секунда. И Вот такое вот количество отправится сразу мгновенно на паузу пэй. Но я один клейм сделала. Платит все замечательно. Тысячу клеймов в день. Это своего рода не майнинг, а кран. Все. Монета вот такого количества отправилась на FousetPay. Окей. Переходим на FousetPay. Я обновляю. Вот я выводила. Мой вывод. Вот такое количество. И сейчас я обновлю страничку. Проверим очередной вывод. Пускаемся ниже, пожалуйста. Вот такое количество мне пришло. 23 января. 23 год все шикарно как бы и вот идет отчет таймера через вот это количество времени можно опять заходить и опять собирать следующий есть значит здесь тысячу клеймов мы делаем а здесь всего два клейма вот также здесь находится реферальная ссылочка Здесь я еще не собирала. Здесь вот такое количество, друзья, монет. Так. Значит, давайте клей. Делаю вот все в режиме онлайн. И что это у меня сюда куда-то меня перебросило? Не знаю куда. вот это я не знаю, что это такое от блока. Нет, я возвращаюсь. Вот я не знаю, как здесь. Ух. Так, давайте переведем на русский, посмотрим. Так, требуют два раза. Две ссылки доступны. Требовать. У вас еще есть незаполненная короткая ссылка. Отменить ее? Да, отменить. Ребятки, это две короткие ссылки. Я на коротких ссылках не буду, я их терпеть не могу. Вот. Тем более здесь, видите, отблок. Мне это не надо. Я буду работать только вот на этом майнере. Если хотите, пожалуйста. Вот опять появилась капча. С. Т. А. Т, С. Разгадываем капчу. Ждем. Ждем. Таймер идет. вот Секунды. Давайте подождем. И опять сделаю вывод. Здесь нет накопительного баланса. Сразу автоматически о, идут монеты на Fouset Pay. Я считаю, это шикарно. И пропускать такой, конечно, я не могла пропустить. Клейм. Все. Окей. Перехожу опять на Fouset Pay. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, вот мои монетки. Такое количество. Прибыло 20 110 USDT. 23 января, 23 год. Все шикарно. Кому интересно работать, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.